доброго времени суток с вами желтый мужик Микроподсказки. скайп как не получать сообщения от контакта левой кнопкой выделяем контакт правой находим блокировать если вы хотите оставить в записной книжке контакт то удалить из записной книжки не нажимаем просто блокируем все Теперь этот контакт не будет вас досаждать своими сообщениями. Если вы изменили мнение и хотите снова, чтобы получать сообщение от данного контакта, повторяем процедуру. Правой кнопкой «Разблокировать пользователя». Все. Теперь вы снова можете получать сообщение от этого контакта. С вами был «Желтый мужик». Всего хорошего.